Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели. Мы пред нашим комбатом, как пред Господом Богом, чисты. На живых порыжили от крови глины шинели. На могилах у мертвых расцвели голубые цветы. Расцвели и опали. Проходит четвертая осень. Наши матери плачут, и ровесницы молча грустят. Мы не знали любви, не изведали счастья, ремесел — нам досталась на долю нелегкая участь солдат, у погодков моих нет ни жен, ни стихов, ни покоя, только сила и юность. А когда возвратимся с войны, все долюбим сполна, и напишем ровесник такое: что отцами, солдатами будут гордиться сыны. Но кто не вернется, а кому долюбить не придется. Ну а кто в сорок первом первой пулей сражен, зарыдает ровесница, мать на пороге забьется у погодков моих ни стихов, ни покоя, ни жен. Нас не нужно жалеть. Ведь и мы никого б не жалели. Кто в атаку ходил, кто делился последним куском, тот поймет эту правду, она к нам покопы и щели, приходила поспорить ворчливым охрями. Грипшим баском пусть я запомнят, И пусть поколения знают эту взятую смерть. Сильная рана сквозная, и могилы над Волгой, где тысячи юных лежат, это наша судьба, это с ней мы ругались и пели, подымались в атаку и рвали над Бугом мосты, нас не нужно жалеть, ведь и мы никого не жалели, мы пред нашей Россией. И в трудное время чисты. А когда мы вернемся, А мы возвратимся с победой, Все как черти упрямы, Как люди, живущие злые, нам пиво наварят И мясо нажарят к обеду Чтоб на ножках дубовых Повсюду ломились столы Мы поклонимся в ноги Родным и страдавшимся людям Матерей расцелуем И подруг что дождались Любя Вот когда мы вернемся И победу штыками добудем Все долюбим, провестник и работу найдем для себя.